всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео у нас интересный проект стратера это у нас стратера токен в общем давайте сейчас вкратце разберем что да как у нас по данному проекту где у нас он торгуется какие объемы торгов сейчас имеются проект новый свежий и как бы позиционируется довольно таки хорошо и обещает успешное хорошее будущее это у нас дефляционный токен получается то есть каждая сделка создает арбитражную возможность и при каждой сделке сжигается один процент от суммы сделки на данный момент у нас токен стоит 7 центов с небольшим как вы видите он неплохо подлетел на 30 процентов в общем по обменам у нас есть Uniswap. вап ход имеется такая как биржа также здесь сразу обрисовывается как алгоритм как это все у нас работается. как я вам говорил получается 1% уничтожается сразу от суммы транзакции потом smart exchange у нас имеется так что у нас еще по данному проекту получается собрали 4 пары в которые уходит именно токен Stratera там где моментальные будут происходить обмены и в принципе у них это сейчас как бы получается работает Здесь по, по видео Скоро я думаю они добавят какой-то промо ролик о своем проекте Так что с этим пока мы пройдем дальше Там есть а, варианты портфеля То есть они на данный момент сосредоточены на инвестировании на, в их экосистему У них фонд получается феникс выбран командой этот фонд White Label получается лучший из лучших, как они его так представляют. Также и другие варианты типа эфириума и стратера. Также как они обрисовывают, лучшая часть управления портфелем заключается в том, что он полностью автоматическая и бесплатная у нас выходит. Что еще? Что еще? Stratera Phoenix это фонд, который позволяет им держать сразу 4 топовые криптовалюты. Ну а, конечно же с добавлением Stratera для снижения волатильности. увеличения прибыли, повышение как бы, эффективности перебалансировки, как у них пишется на сайте. Я думаю, что вот эти соотношения как бы, это слишком замороченно выходят. Я этот проект вижу, так как он свежий, цена сейчас мелкая. То есть просто как инвестор и я конечно в этих заморочах сильно разбираться не собираюсь как он там с какой он там криптовалютой там связи налаживает но тем не менее довольно таки интересные люди которых я допустим знаю в этот проект инвестируют и инвестируют хорошие бабки если сюда инвестируют их не просто так и не то что они потом прогорят и у них получается будет минус поэтому как бы прислушался к людям Которые сюда инвестируют Также рассмотрел сам думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать Там небольшую сумму, но можно сюда, конечно, будет загнать а, В общем, по сайту здесь у нас все коротко и ясно Дальше на социальные сети идут а, Также риск, как говорится, и отказ от ответственности То есть, типа, все вы делаете на свой страх и риск В принципе, как и везде Белая бумага есть Кому интересно, можете ознакомиться. Здесь у нас пунктов, подпунктов очень-очень много. Поэтому белую бумагу читать мы не будем. Идем и далее. На CoinStats можно посмотреть полностью новости, статистику. Рынки можно посмотреть. Hotbit, пробит, биржа. Я не знаю, почему здесь статистика полностью не отбивается. Но на Uniswap он там торгуется. Как вы видите, в каждой паре примерно... Среднее взять это будет около 37 тысяч долларов из общей суммы. У них в обороте имеется. И это только за сутки. Ну, как бы мелочь понемножку, но в принципе неплохо. Можно также полностью все здесь рассмотреть. Опять же, рынки по новостям посмотреть. Ну, я думаю, на это нам как бы не стоит особо останавливаться. Как вы видите, были пампы, да, там, допустим, с 5 центов, она сразу до 6 взлетела. И потихонечку в одну сторону двигается, скажем так, с повышением. Я думаю, эти колебания были из-за того, что э, у нас общий фон криптовалюты, общий рынок прыгал. И думаю, сейчас с тем, как он начал расти опять вверх, цена пойдет опять же вверх. Ладно, идем далее. Попадаем мы на Uniswap. Здесь мы нажимаем, что мы понимаем. Все есть этот момент, подключаем Metamask, когда вы устанавливаете в браузере. И с помощью Metamask, как обычно в ранее показывал, берете там обменивать токен там, эфир на стратера, либо обратно же получается стратера на эфир. Все довольно-таки просто, никаких сложностей, думаю, быть ни у кого не должно. И у них есть еще Twitter-аккаунт. И самое главное то, что я подчеркнул довольно-таки развитый около 5000 человек в твиттер аккаунте можете последить за новостями также подписаться на него в общем все понятно с этим и имеется получается телеграм аккаунт как вы видите две людей уже есть так как он опять же говорю, проект свежий начинает развиваться я думаю скоро легко там будет тысяч пять-десять как минимум в этом именно телеграме в общем что у нас ребята Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта, как его видите, как инвестор, либо вы думаете именно, как, точнее даже, как хотел сказать, в какой позиции краткосрочная инвестиция, когда будет памп слить, там, не знаю, заработать 30-50%, ну или же ждать X и ждать полного развития проекта.